Я мог изменить себе все, что угодно. У меня есть технические навыки. Ах ты паскуда, схуда, ебана? Нет, ну вот за это меня... Я слаб, просто... блядь, сука. Я могу все, что угодно.